Раз, два, Давай. Раз, два, три. Всем привет! привет! Вы на канале Лана ТВ. И сегодня мы вместе с Ланой снимаем видео, которое называется «Два типа людей». Поехали! Could be us И я потрачу на тебя свой самый лучший день, и я потрачу на тебя свою лучшую Я берегу тебя внутри разбитой души Заканчивает. И кому оно понравилось, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк под это видео и поделиться этим видео с друзьями. Всем пока-пока!